Генрих Александрович приехал на операцию в униклинику из Новороссийска. 15 лет назад он уже обращался к татарстанским врачам с онкологическим заболеванием. Тогда у мужчины диагностировали опухоль мочевого пузыря. Онкологам-урологам пришлось удалить этот орган и предстательную железу и провести реконструктивную операцию, воссоздать мочевой пузырь из тонкой кишки. С таким анамнезом врачи других клиник боялись браться за удаление конкремента. В лучшем случае прогнозировали полостную операцию. С почкой и началось безобразие. Ну все, боли такие страшные, ну, деваться некуда. И опять, Эдуард Фаридович, он говорит, ну ты там куда обращался? Я говорю, да вот анализы все сделали, все посмотрели, но говорят, мы тут ничего у тебя не понимаем. Я говорю, ну поскольку, поскольку вы... Там у меня все на место положили. Он говорит, приезжай. Я сел и приехал. Врачи университетской клиники смогли удалить камень эндоскопическим методом, не прибегая к полостной операции. Сложность метода заключалась в том, что такие камни легко убирать, когда есть свой мочевой пузырь. А когда он воссоздан из кишки, найти точку хода мочеточника крайне трудно или практически невозможно. Камень был Раздроблен, извлечен через уретру, через мочевой канал, через мочеиспускательный канал, и поставили ему на месяц стенд, вот он приехал через месяц от стенд удалять. Сейчас 85-летний житель блокадного Ленинграда Генрик Котов чувствует себя намного лучше. И уже не первый раз говорит врачам университетской клиники спасибо. Многолетний опыт работы врачей позволил найти устье мочеточника и раздробить камень. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз.